С бомбой мой убит ал ⁇ г он да? уязвимый блять что за хуйня опять этот баг или что это читы мы уничтожили отряд блять мой хуй блять